Угу. Подкинули щенка на улицу Пионерскую Здесь она вот уже около недели скитается и все собаки, люди гонят Построили ей домик, домик разрушили вот. Короче, трясется с мелкой дрожью Очень промокло, как раз два дня ливней было Сейчас забираюсь в свой утятник К уткам Уток там, правда, уже нету Ну, попробуем спасти Посмотрим, что из этого получится Срочно нужен дом и добрые люди, не которые гонят по улицам животных палками.